Всем привет! Вы на канале AnimeCum, озвучиваю я, Гик Шелдер, этот топ-10 аниме, похожих на войну 12. Сразу хотим предупредить, что это только субъективное мнение автора, и места данного топа не имеют значения. А мы начинаем. Приятного вам просмотра. Дневник будущего. Юкита -э Романа обычный 14-летний подросток. Он одинок, и его единственная радость это наблюдение за всем, что нас окружает. В качестве дневника он использует обычный мобильный телефон. В школе его считают не от мира сего. Единственным, с кем общается Юкитера Амана, это Деус. Воображаемый друг, а по профессии бог нашего мира. Деус очень, очень любил нашего героя и часто с ним общался. Но в один прекрасный день Юкитера Амана пожаловался богу на то, что ему скучно. Ищите и найдите. В результате непонятных действий бога телефон стал дневником будущего. Аюкитера Амана стал принимать участие в королевской битве. По плану Делса на битву отводится 90 дней. За это время каждый из 12 избранных должен постараться убить остальных участников битвы. Чтоб последний, кто остался, стал новым создателем. Бред, спросите вы. Но убийца, который пришел за Амана, был очень реалистичен. В самый последний момент он был спасен. своей одноклассницей Юна, которая тоже участвует в игре. Убийца Акаме. Повесть берет начало в некой империи, которая прогнила в коррупции, бедности, насилии и жестокости. Правит страной молодой император, но мальчик наивен и неопытен в правлении. Поэтому им помыкает премьер-министр империи, который разрушает страну. Он является главным антагонистом сериала. И главной целью ночного рейда. Всему этому злу противостоит революционная армия, которая хочет изменить Империю к лучшему. Помогает революции группа убийц ночной рейд. Они убивают людей, которые угрожают безопасности граждан и революции. У Империи тоже есть свои убийцы, которых созвали, чтобы уничтожить ночной рейд. В этой войне убийцы двух сторон используют Тейгу, древние артефакты созданные Империей более тысячи лет назад, с помощью редких материалов, собранных из самых редких и опасных существ, великих ученых, живших тогда, и силы самого Императора. Они создали нечто невероятное для того времени. 48 смертных орудий, называемых Тейгу. Сила и форма Тейгу была самой разнообразной, но чтобы использовать Тейгу, человек должен быть с ним совместим. Герой шестицветия. Когда Маджин бог зла пробуждается, богиня судьбы выбирает шестерых воинов и дарует им силу, чтобы они спасли мир. На теле избранных появляются рисунки в виде цветка, поэтому их называют героями шестицветия. День возрождения бога зла приближается, и Алдет Майер, называющий себя сильнейшим человеком на земле, был избран, чтобы бросить вызов в тьме. Но когда он прибывает на место встречи героев, то вдруг обнаруживает, что их семеро. Это значит, что один из них самозванец и враг. Взрыв. В 22 года Рёта Сакамото все еще безработно и живет с матерью. Но это его мало волнует. Ведь в виртуальном мире он непобедим и беспощаден. Рёта игрок мирового уровня в Тум популярный командный боевик. И вот однажды игра и реальность для него слились воедино. Избитый Сакамото очнулся в джунглях. Не понимаю, как он сюда попал и что теперь делать. А что случилось, вот что какой-то псих решил посмотреть на Птун вживую и на необитаемый остров было доставлено несколько десятков игроков. Однако здесь реальный мир, оружие и доспехи не прилагаются. Естественный отбор только свои способности. Обычная одежда и ручные бомбы. Но не зря же столько времени было убито в сети. Очень быстро Рёта осознал, что главное выжить. А философским дискуссиям с подругой Химика, а морали, смысле бытия или как же мы здесь оказались, можно предавать в безопасном месте. Тут действует принцип «или ты, или тебя». Школа отчаяния. Среди унылого городка возвышала школа пика надежды. Школа выбирала лучших учеников и обещала по окончанию светлое будущее. Так 15 супер-пупер учеников попали в школу. Все бы ничего, вот только наружу теперь не выбраться. Все окна забиты, двери закрыты. Ну и просто спокойно жить там нельзя. Всем ученикам поставили условия. Или они там будут жить до смерти, или если хотят выбраться оттуда, должны убивать друг друга. Но и это не все правила. Каждое убийство рассматривается в зале суда школы, и сами же ученики должны обнаружить в своих рядах убийцу. Но если их выбор окажется неверным, то убийцу выпустят, а всех остальных за эту ошибку убьют. Так кто же останется в живых? Кто окончит школу и кто стоит за всеми этими правилами? Шарлотта! Действия истории разворачиваются в альтернативной вселенной. В ней у определенного количества подростков в возрасте 12-16 лет появляются разнообразные паранормальные способности. Одним из таких подростков является парень по имени Юа Таска. Несмотря на наличие сверхспособностей, парень живет обычной школьной жизнью и свои таланты на показ не выставляет, пока в один из прекрасных дней не встречает девушку по имени Наута Мори. Смертельный укус. Гибриды людей и животных участвуют в нелегальных боях, где гиганты финансового мира делают ставки на беснословные суммы. Однажды знакомые просят студента колледжа на мото и покатать их по городу, чтобы покадрить девчонок. Однако вскоре он выясняет, что кадрить знакомые собрались насильно. Похищенная ими Хитоми оказалась гибридом человека и медоеда, самого бесстрашного зверя. Девушка убивает всех своих обидчиков, кроме нашего Юи, ведь она решила остаться с ним, чтобы всегда его защищать. Загадка дьявола. Так как Уадзума обучается в школе для наемных убийц. Однажды ее переводят в специальный класс, где главное задание убить добродушную Хару и Теноси. Пытаться убить девушку ученики должны по очереди предварительно уведомив свою жертву об этом. Но убийство каждому из учеников дается ровно 48 часов. Так Такаку надо обязательно убить Хару, ибо если убийца не покончит с Светоносе, то он будет исключен. Но познакомившись поближе с милашкой Хару, Такаку понимает, что испытывает к ней теплые чувства и должна защищать ее, несмотря ни на что. Судьба – ночь схватки. Эмия Шира ученик старшей школы, проживающий в городе Фуюки. Его родители погибли во время пожара, когда он был еще маленьким. После чего его приютил мужчина в возрасте, назвавший себя магом. Но вскоре он тоже умер. И вот проходит время, маги с различных уголков мира призывают себе слуг, духов великих героев, настолько могущественных, что они существуют даже вне времени. Все они будут сражаться за священный Граль, артефакт, владелец которого может загадать любое желание. Настоящие имена слуг Широ узнает, когда начнется битва, ведь он тоже является магом, но сам пока этого не знает. Королевская игра 32 студентам-первогодкам некто, называющий себя королем, присылает сообщение, в котором содержатся какие-то странные приказы. Сначала они были легче легкого, но со временем становились все сложнее, и молодые люди сами не заметили, как были вовлечены в опасную игру. Дело в том, что если приказ не будет выполнен, то человек умрет. Среди этих студентов был юноша по имени Нобуаки Каназава, которому предстоит преодолеть свои страхи и пожертвовать теми, кем он дорожит. Ну а на этом ролик подходит к концу. Если он вам понравился, то влепите этому ролику ваш анимешный лайк. Также подписывайтесь на канал Анимекун и подписывайтесь на мой канал, ссылка в описании. Ну а всем спасибо за просмотр, всем пока!